Ну ладно, ладно сходи в туалет, там. Угу. приехали -то только в этот город, ну да, да ты что ты там нашел? Что? Я ничего я не, не нашел. Ну, ну ладно, пойдемте найдем тебя тоже. А какой найдем? Мы же мы купили. Это... Что? А, точно, пойдемте. А, а это кто такой? А где мы купили? Ладно. Вот это, здесь. Видимо, не делись, Это, видимо, местные жители? А. Да. Я тут да. больше да. На... Да. А так, У меня больше самый дома? последний этаж, самый высокий. А, а я у, я посмотреть. Посмотреть. у меня последний этаж. У меня... Там я же, тоже на последнем. Значит, я перепутал. Я на предпоследнем. Да. Вот, вот предпоследний. Вот. Я, вот на я на первом Я тут буду а. жить. У кого квартира? Так. Так. Большая такая квартира. Или мы манчики. живем здесь. Уходи. Я, я живу здесь. Живу. Это мой дом. Это тобой Надо обустраивать э это я тут живу заказывать мне сразу обустраю это вы совсем запомнил надо так. это все я, я первый на полу сказал да. да. то что я на предпоследнем ничем не дом валяется я на, на сказал то что я на предпоследнем будем кто это я тут живу, живу. Если хочешь, можешь по соседству жить, так. что, что такое? Будет. Надо купить еду ты и мебель. Это... Что, балк... ну, что такое? Так, это походу какая-то а, а что там? Что я О нет. Так, давайте мы это. Тут две слова. Ты где? Ты где? Помогите, Ходи, ты, Могите, стой, стой. Я Ой. на первом этаже... Ой! Тебе... что происходит. Я, тебе... Я, Я, а Я в лифте застрял. Лифт а рабоч... Я... Я... Я Видимо, а лифте. Лифте. Это что-то на пропоследний... Боже, не забывай. За Спасибо, вот пойди, Ты что такое? пойди, Я их заставляю летать. Помоги! Не ну, знаю, что ты такое, там этот красный какой-то чудник, но заставь их всех летать, пожалуйста, убей их! Я слушай! Посмотрю. Мне нравится, муж я, вол... я просто Как я это сделал? Да. Я, я, не знаю. Знаю. я летаю! Я летаю! Я летаю! Хоть Хоть дверку, дверь кто-нибудь откройте! Я просто хочу! Надо вводить! Я строю. тебя спасу! На кокашка, ну, на кокашка, уйди от кота, бедного. иди Дико, да. уйди от них. Все, на верх, на свою комнату. На леща, на, леща. Домой, домой, домой, бегите, я вас спасу. Домой от греха подальше. Ау. Ау, я вас спасу, беги, газёкки. Может, Где класс? там этот красный человек, я хочу на него посмотреть. Да, О, я да. вот туда. Я, я вам не клоун, чтобы на меня ненавижу. смотреть. Я сейчас тебя засниму. Я, интервью, ненавижу, я, много... это... а, я, я навижу. его сейчас буду снимать. Господи, Господи, Господи, это... выходи, выходи, выходи, выходи. Да, вы куда видите? А, я хотя бы летать могу, не знаю, как, ну летаю. Входи, я тебя ой. сейчас буду снимать. Что это за фигня ой, там ой, Что это за фигня там творит? Эй, ты, существо, что ты там делаешь. Я бы зайти, э, Ой, слушай, мальчик, можно зайти к тебе? Да. С вами интервью. А как... да, да, да, да, с вами интервью. Ну, какашку. Ну, кака Ну, я здесь. Я, я уже здесь. Слушай, я, я честное слово, я. слово, у меня это в первый раз, такое бывает, что я как-то в этом браслете, но у меня таких браслетов побольше, может тебе его подойдет. Где он? он? он? А -а -а Какой-то там красный. супергерой? супергерой? Супер я, супер я его не заснял, я его не Вау. заснял, супергерой. Я летать могу, я летать могу. А я тоже. Теперь есть не только красный, есть еще и белый. О, слушаю, о да. Где Где он? Где Белый, он? пожалуйста, помогите мне. Где вы я слышу. Я тут можете, пожалуйста, помогите, Я слышу. Я слышу. Да. Вот вот. Я слышу. Я мне Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я не снял там но, супергероя. Кот, лучше зайди да. домой. Лучше зайди Что, домой. Ой. Я вам да, дам интервью позже. Я... Да. Я потихоньку. Я, я просто к себе сходу живу. Привет. День? Игра на токсе. Держи. Там, там надо куда-то нажать подпись, и там разбери, разберешься. А, ну, ну, а ну, много, много, много а, слизней а, против но... нового супергероя. Иди лучше домой, зади лучше домой, зади лучше, лучше домой. Непонятно, кто выиграет. О, так... Пока они навалились. Ой, это полкой. что? новый супергерой. Это, -герой. это оранжевый герой. Вот это да. Миклер. Ты, ты, ты, ты, ты да, спасибо. Забегай, беги отсюда, беги. Оранжевый. Не хорошо. Я тут буду смотреть. Ты где оружие? Какой тебе любимый цвет? О, ничего. Оранжевый. Цвет зеленый. О, синий. Привет. О, красный. Я на Супер оружие. Ну да. Так, что делает? моя суперсила делает? Интересно, да. а что я могу? Иди, вот да, этот да. вот. Э, у тебя вот э, розовый любимый. Быстро Сколько справились. А, да, Интересно, да, а что мне... я еще могу? Мне... О, это, боже. Вот, вот смотри, где. Ты меня бьешь? Кринш. Он Какое, тебя он меня бьёт? Я вообще... Давайте. А что это он делает? Какая такая ямка Это с помощью О. моей... Моего Санта. я могу заставить люб... О, я, я все вот жар, просто... Mm. Просто все в стекло вот... а я что могу Ладно, я, я, не буду а я могу... Не знаю, почему ты чувствуешь то что ты можешь пропадать я могу ну, делать вот так вот так, вот так. Да М -м -м. Ты... сейчас он станет летать так. Я разобьется. Кстати, мне это так нравится? А люди, а я только сейчас заметил, там на браслетах таймер пишется. На браслетах таймер пишется. У меня две минуты. Мы у меня три, три минуты. У меня 4. Минуты. У меня 2 минуты. У меня видимо, больше. Ну, больше. Короче, ребята, удачного ну, вам дня, ну, удачного ну, вам чаючка. Uh, uh, uh, uh, да, и радости жизни. Э, Пока. Я тоже, наверное, Радость своего друга. привет. Друг Еще один остался. его Я его убью, не волнуйся. Поговорим потом. Я его сейчас добью. Это тоже красиво. Все, иди, иди, я его добью. А, ты какой-то трезубий кушать хочу. Клините его мы его влюбим. Я выездил. Тышь, прикольно. Я на рыбке давно не кушал. Нужно вас в интервью взять. Зелёный, здравствуй. Как вы получили ваши силы? Я не знаю, меня просто это... нашел браслет. бросок. Ага. Я Как обратно стать? Мо моя способность вот такая вот карантинка. А, а Люка да. такая? Лучше ломать. Да, она уже еще а а У тут... меня осталось три минуты, мне пора бежать. Пока. Ну, я пока. Не могу Адри... Адри... А как тебя? да? Верно Стоп! Я не спросил, как тебя зовут. Ой, я могу... Ладно, он ушел уже. Это... О, Адри... ты а, так, переп... а, да, кто, где? Сзади! О, привет! Привет! привет. привет. привет. О, привет. Это я то зеленого челика встретил. он сказал... Привет. Как тебя зовут, как супергерой? Не знаю, надо подумать. Я слышу, видел белого. Да, там еще красный есть. Да, И там был да, красный. зеленый И... еще есть. Я а? зеленого встретил. он зеленый. как я зовут? Тебя зовут? Еще оранжевый. А тебя как зовут? красный. А тебя не как знаю. зовут? Оранжевый? Он что-то не говорит. Сколько вы мне там? Мне наверное, надо надо. Там я там на крыше зеленого встретил. Он мне сказал, что его зовут Грин Фокс. Как-то что-то типа такого. Я не помню. Зеленый оранжевый тигр. Ну хорошо. Я, не знаю. я, знаю. я как будто повешенный. Ну, Тут еще дня. Помогите, кто супергерой? Давай, я давай. спасу тебя. А? Ходите, сады, Идите, я сейчас... Надо заказывать мне... Я лучше не И Поднимите, Они находятся внутри дома. Вну... Вну... Давай! Да, да, ешьте, ешьте. Поднимите. Подождите. Подождите. Подождите. Подождите. Подождите. Давай, Подождите. Дай... Дай... Подождите. Тупорылый, быстрей, перезаряжайся. Эй, кому помочь? Быстро за мной, давай, мой давай, голем. Быстро за мной, мой голем. Давай, заезжай, Эй, а... я, кому помочь? Стас Почему ты такой, чуть ты такой, чуть-чуть ты такой, чуть-чуть ты такой, чуть-чуть такой, какой-то. ты такой, чуть ты нет. Я думаю, он помогает, он меня жбит. Я думала, он помогает. он меня жбит. Да, да. не прошло привет. и сто лет. А Длин, ты я не прошла Я даже есть... не знаю. Есть ли браслет, который все оставляет? А, то привет. Привет. меня тоже Привет. Слушай, у меня еще остался один браслет. Еще один браслет остался. Желтый. Ну, оставь. Может, кому-нибудь потом подарю. Нет, потом. Я могу летать, и ты Ой, смотри я... тоже, да, можешь летать? Да, Надо такая способность. У а меня способность создавать а разные предметы и летать. А я могу а создавать, создавать големов, которых всех убивают. В, в том числе и тебя. И ты пандочка, Да, ты поэт. Сам ты панда. Ой, Почему извини. Кстати, с помощью своего оружия я могу, кстати, я могу, оружие, я могу заставить тебя летать. Думать. Я могу давать силы. Смотри, вот, а, мальчик, мальчик, подожди, пожалуйста мальчик, могу, пожалуйста, я могу быть будь социальным экспериментом. я могу. зря он может летать. Что я хочу быть ой, ой, меня как-то по. Ой. ладно. Ну, да. Творец, благодаря. А, белый, как Творец. тебя зовут? меня зовут Бловин. а, а меня Ред. меня Ред зовут. меня Ред. меня Творец. Бловин. ладно, я проверял. Да, мне тоже пора. Я не хочу... Кстати, а вот сколько у вас времени? Пять минут. Ну, типа... А у меня десять. У меня десять. Или больше даже, потому что сейчас только восемь. Да, сейчас а -а -а. только восемь. Ну, просто... мне пора. А -а -а. Нет. Так, мне так, mm -hmm. И теперь, подождайте эту тысячелетнюю предарядку. Адриан. О, привет. Где? Привет. Я не в свой дом. Привет. А, Зеня. Я у нас в первый раз зашел. Видел на монстре? Да. Боже. Я, кстати, заказал себе мебель, у меня я даже немного заказал. началось немного подстраивать немного <плотный> Привет. Я тоже заказал. Привет. привет. О Боже, где тут? Так, кто у меня обижал? Привет. Ну да, ладно, я пойду я там, к себе, спать, я... блин, так, пойду, а дай кровать, мне спать У меня спать на видели там, я вы видели ой, привет, а ты а? а? а? да что тут гуляешь? Все, знаю. буду здесь спать, поэтому я, это моя...